В порту Мурмас в прошлом году мы запустили электронный диктор, в том числе мы запустили электронный диктор на китайском язык, языке, теперь у нас три языка э, озвучивает. Э, при большом потоке э, туристов из Китая это очень актуально, Они им нравится это. Вот, э, и Данные системы позволяют очень эффективно обслуживать пассажиров.